Я же хотел выйти и, пожалуй, пойти туда. Куда мне пойти? Сажу в вагонетку, пожалуй, сяду и нажимаю кнопку. Так. Ну, конечно же немножко я никого что не пропугал. Стоп, стоп! А, это автоматика. Это не, нельзя снимать. Так так!